Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами играть. the Dark Revival. Продолжаем страдать, продолжаем. Да ладно. Продолжаем пугаться. А куда там появилась? Но я зайду в труд дни. That would. But, but first, maybe play a game. Oh, I love to play games. I like hide and seek best. Find me, and I'll open the door for you. I promise. Look away while I hide. And no Ну <laughs> no, давай поиграем в прятки. А где мне ее искать надо? Не понял сейчас. А это чучело все еще там ходит? Бля, да. Вон она сидит, да? или нет нет а где-то же она спряталась Ну пошли посмотрим здесь что ли я слышал как она хикала только что если этого текста не трогать, он не лезет к нам. Не здесь. О, она сидит. Oh, oh, so Спасибо, дорогая. Спасибо, ну, я рад, что она сдержала обещание. Она со мной чем-то поделилась? О, офигеть! куда о, -о, о прикольно прикольно это чтобы типа я мог вообще все исследовать да все что есть Ладно. Тру... Блять, ты маленький уебок, как ты меня. О, сука, заебал. Давай быстрее проходи, чучело. Ну это, видимо, есть стипер. Стипер, блядь. Так, а у меня здесь еще один был телепорт. Только вот куда он ведет? вот проверим а нельзя это не все так работают серьезно в натуре сколько можно блять спасибо и на этом так сразу все смотрим о я уже вижу переключать Эм, извините, сэр. мне действительно Я реально тебя прошу О помощи. о державе, Уилсоне, цикле. может помочь. Что Адри. Что я почти не вспомнил. его имя что их планам. Они это мне время, как... Если не не быть человеком. I'm what they call a cycle breaker. Once upon a time I knew how to start the cycle over. And when that happens, everything begins again. Completely new. Obviously Wilson and the Keepers don't want that to happen. How did you do it? Reset the cycle. It turns out the Ink Demon himself is the key. This world is his. But even he must obey its rules. For now at least. Specific, короче, они хотят перезагрузить мир, чтобы сбросить э, цикл, чтобы, короче, этот мир принадлежит э, чернильному демону, а Уилсон с этими типерами смотрящими, короче, заправляют этим вот всем. Типа и они пытались все, короче, сбросить этот цикл бесконечный. То есть он там в заключении просто сидит. Блять, что это было? Пошли наверх. Вижу переключатель, щелкаю. Контрабанда. А -а -а! Зеркало. Я знаю, что это. Это все принадлежало Генри. Топор. Блин, кайфово. А здоровья-то нету совсем, да? А, нет, наоборот, есть. Сюда или что-то внизу еще? Внизу-то я не все посмотрел. Конечно же. а oh, ты сукин сын, блять дырявый, блядь, ненавижу тебя. Ой, мразь, тварь. Помните это? Это босс Точнее, то, что от него осталось. Че, лох? Я помню, как я ломал твои штуки. Вот и сиди там теперь один. Вот это пасхалочки подъехали. И этого, помню, как там его прожектор звали... Прожектораид, или как его там? Опа. Комната пасхалок. Сэм? Или как там его звали? В натуре просто комната пасхалок из прошлой игры. Что здесь? А, мы открыли уже здесь. Там тоже открыли. А, ну и все получается. Прикольно. Максимально круто. Чисто комната воспоминаний и пасхалок из прошлой части. Блять. А где мне спрятаться? Пизда мне. Или я типа спрятался? А, сука! Вот ты мразь, а. Бенди. Блять, научись сохраняться. Да ладно, блядь. <связывая> Че, сейчас заново разговоры все слушать? Че за херня? Почему-то... Как пропустить это? Короче, я разговор с Генри пропускаю, потому что он у уже был. Спасибо. Мы уже все видели здесь. Только с Генри поговорим. Можно пропустить, да. Все. Какого хрена этот засранец вылез именно сейчас? Ой, сучка. Простите, это было неожиданно. Так, эту голову мы видели. Мы тут все видели. Давайте уже откроем это все дело. Почему ты не прыгаешь? Там можно спрятаться? Я просто назад побегу и все. Там можно. А, я не открыл дверь. Энджелс. А, ладно, вот теперь дверь открыта. Запит Яма. Так. Прикол в том, что я не успею нигде спрятаться. Если он вылезет. Да и где здесь спрячешься от него? Сука, опять ты, долбоёб. Короче, я понял, что он появляется случайным образом. Это, блядь, что это? Все, мы проиграли? Не-не-не, загрузочка пошла, я думал, все нормально. У Уилсон рядом с нами? Уилсон? метро? But there's nothing to fear as long as I'm with you you're safe now you did this to me you brought me here you turned me into this this thing this doesn't make sense I've never done anything to you Open your eyes and look around you none of this makes sense посмотри вокруг это старое студио, которое почти 30 лет назад. Это все фикция. Не настоящая? цифра. И еще... Здесь она существует. Реальность, фундамент новой реальности которую он хочет построить а это и те штуки из которых можно создать все что угодно Really just... Блять, ну ты мразь. Old mistakes, ready to be cleansed away for newer, greater things. What do you want me? Это хочешь I, I Save Мою отцовскую жизнь? А, жизнь моего отца, наверное. Чептер 5. Dark Revival. Финалочка. В прошлой части тоже пять глав было. Где мой джент? Моя труба. <свист> У меня способность забрали? А, вот ты мразь. Здесь нельзя пользоваться своей способностью. Прикольно. И почему нельзя? Бля, она такая полезная была максимально. А джент работает. Но в принципе это же не способность, это просто улучшение для трубы. Куда мне? Не сюда, видимо. Может сюда? Пусти его, сука! Это ощущение, как будто я попал в Half-Life. The demon's evil Nothing. It was nothing. Just a quick stop. Won't take but a moment. То есть нам Хернили демонска говорит прямым текстом Что он врет, правильно? Бля, как они прикольно разговаривают <свят> Бля, какая я сексуальная Это да, пиздец О, пулемет хочу. Все, оружие. Бля, как он разговаривает, мне так по ушам бьет. Ладно. Спасибо, родной. Бля, я не могу взять свой джен. Здесь типа цивилизованный мир? Это кто? На в маске или нет? Прикольно. Его жена меня, We'll talk later. I promise Besides you must be very tired. A quick rest will do you good. Betty will show you to your room but she's my housekeeper among other things you never actually killed the ink demon did you no he's too powerful to destroy so we sealed him away trapped him in a different form one that was smaller harmless it was a fitting prison Генри убил, блять, его а не ты, сука. Ну и nice you. no <sighs> почему ты реально просто не сказал? разве ты поверила бы мне ну да пойдем no ну пойдем за тобой oh, so Finally... здесь реально цивилизована а можно ты будешь быстрее передвигать своими ножками? Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ. Я спиной быстрее присяду, модуй зайка. То could... so, the... северное крыло закрыто. Ну so, no, ладно То есть мы сейчас находимся В южном крыле Которое не было уничтожено often, Правильно? Блин, какая yeah, медленная either... Да я посижу Пока туда идешь Охереть себе ничего you should себе Гилсон. соус бинз, кока паудер а это еда. О, я это не все не прочитаю, не переведу. Ты хочешь от меня, dark, as as you... Ночь, You're сколько old? я себя помню, no. она очень старая. But Wilson will keep trying. And do you trust Wilson? This is the realm of the ink demon. The shadow hangs over us all. I don't trust anyone. But Wilson takes care of me. me safe. Safe. He once said I remind him of something he called his mother." Tell me, is that a good thing, where you two are from? Да, не sure. well, no важно, конечно. Поспать? Я с удовольствием, кстати, посплю и отдохну, да, расслаблю. Она что-то приготовит нам покушать по своему рецепту. Короче, если нам что-то понадобится, она поможет. Как поспать? Или что мне делать вообще? Так, и сидеть? Или покушать то, что она там сварганила. Наш мистер на ночь не искала поспать. А. А. И тут я тоже сижу. Ну, погнали. Это не здесь где-то. Примена рыбу найти? Потрясающе. Можно как-то попроще задание? Ладно. Тут не так много. Опа. найти чем его словить я правильно понимаю какое задание find хиш. я нашел ее Зачем я это делаю? Так, я что-то не понял. В чем прикол? Не, ну зачем то, что она двигается? Ну-ка, давай еще раз. Все? Looks like the fish is asleep серьезно gotcha. can't get away from me little stinker <coughs> uh, hello I, uh, I forgot the gillson again didn't I and there's uh, some already ground up in the kitchen too uh, I'll be uh, I'll bring it up to your room straight away shall I <laughs> Мы хотели съесть ее? Ну давай вернемся в свою комнату. Не нравится мне все это. Вот сейчас, честно, начинается какая-то херня. Типа где вообще, что происходит? Now да. Это типа вода? О! Сейчас что-то будет. Three. Опа. А вот и Элис. А вот и Элис. Угу. Right, Я думал, ее убили. А, ну точно. Она ж возрождается. По ее образу была сделана жена Генри, видимо. The truth is, you're one of a kind. And to put it bluntly, what I want is your face removed, your skin peeled away like paper, and your insides torn out and tossed onto my table. А, типа хочет забрать наши нашу красоту, от Плем да? a тварь она нам сейчас как Генри будет давать задание. Короче, надо загадки какие-то отгадывать, которые она сделала пазл собрать. Так. Пошла нахер. <смех> Ладно, это так не работает. Жалко не способности к прыжкам. Я по ней скучаю. И что происходит а это типа первое из заданий или что hold on tight honey here it comes видимо что не так сделал да Блядь. Give me one more. Так она же никакую загадку не задавала. Так я должен догадаться, кто там. Или что это? А. Зайчик, зайчик, зайчик а Она что-то рассказывала? Ни хрена она не рассказывала Пойдем искать, смотреть Вот серию назвать, да? В гостях Уиллис Эйнджелл. Такое ощущение, как будто к звезде в гости пришел. The bird won't have anything to do with the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. The rabbit never sits with the bird, but he loves to play for company of the bear. Well he he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. My friend the bear always sits next to the bird. After all, they went to school together. Заяц, птица, медведь лиса. Если я правильно понял, Заяц. Птица. Медведь. Потом еще и обезьяна есть. Ладно, если я сейчас не отгадаю, будем в следующей серии угадывать. Походу пизда. Hold on tight, honey. Here it comes: three, two. One. Ну давай. One. Блядь. Ah! Ладно, ладно, ребят, на этой серии закончим. В следующей серии начнем проходить. Записывать я начну прямо сейчас. Go. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, рассказывайте о том, как я страдаю. Я вам желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.